что собственно говоря мы предлагаем вообще что, что мы предлагаем потому что я тут себя поймала, но вот это вот знаете что предложить что-то уникальное прям вот ни у кого только у нас или м -м, другая тема это вот м -м, она совсем не моя но я про это думала потому что достаточно это встречается там в интернете видеоролика что вот я точно знаю как либо как делать, либо куда идти, либо вот в конце, как было все, как все устроено вообще. Я не возьму себя на такой наглости сказать, что я точно знаю как. Я могу сказать, что есть опыт, есть путь, по которому я иду уже много лет. Правда, много лет. Вот. И есть результаты этого пути, которые на данный момент выражаются в том, что есть сообщества единомышленников, которые а, потихонечку а, стряхнули с себя а, какие-то наложенные образованием, обществом рамки. Что я имею в виду? Я имею в виду ту же самую схему школы, да? когда а, есть готовые знания, пятерки даются за то, чтобы их а, передать без искажений чем ребенок это правильнее делает, тем лучше он учится, да? В институте уже кому повезло, мы, я думаю, имели в какой-то степени больше или меньше преподавателей, которые учили именно мыслить. И вообще хорошее вот у меня университетское образование, хорошее образование, главное, что дает, это навык поиска нужной информации и умение из полученной информации делать собственные выводы. Вот С моей точки зрения, это главное, ради чего вообще имеет смысл отправлять детей там, в высшую школу, а, потому что все мы знаем, независимо, когда это было, да, что а, по, специалист после института, да, это заново все переобучать, поэтому была, информация, которая давалась, зачастую была либо устаревшей, либо ненужной на практике, но а, главное была психологическая защита и определенный навык. Навык учиться, навык мыслить, навык собирать информацию. И те, кто этот навык применяли на работе, ну, встраивались да, и становились специалистами, и двигались э, туда, куда они там себе выбрали. Вот. И а, на данный момент у нас есть сообщество единомышленников, которые вполне качественно умеют применять вот этот навык, когда не то, что нет аксиом, нет догма, да, нет чего-то базового, в любом случае есть согласие или договоренность о том, что мы не, не, не рушим весь мир, да, до основания затем, но Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав если какая-то концепция трудно заходит в голову, это не значит, что она неправильная или вражеская, там, да, или там, еще как деструктивная. Какая это просто значит, что она трудно заходит в голову. Это значит, что она сильно а, не... не ну, сходит в противоречие с теми базовыми установками, да, представлениями, которые в голове уже есть. И если мы посмотрим, откуда эти все базовые установки заложены, то что греха таить? В основном это детство, это школа, это институт, это некие общепринятые принципы. Да? Вот э, сейчас достаточно много э, видео по альтернативной истории, и э, те, кто пытаются что-то там донести до официальных археологов, например, или официальных историков, обладающих правами, статусом, какими-то должностями, они удивляются их тупости. Э, дорогие мои, ну зачем это делать? человек, система предложила правила игры, человек согласился на эти правила игры, для того, чтобы система его не выкинула и она его поддержала, он должен выполнять требования системы. Хорошо, это плохо, правильно, неправильно, кто создал такую систему, это другая история. Нам все это очень интересно, мы этим занимаемся. Но есть вот этот, к чему я веду, вот этот базовый принцип, мы его называем ну, допущение, да, что там, хорошо, мы точно, вот я посмотрела в окно, небо голубое, да, и вдруг появляется какая-то информация, что на самом деле, например, небо фиолетовое или зеленое, или оранжевое в крапинку, просто там есть оптическая иллюзия, или есть некая матрица, которая создает голубое небо, а на самом деле оно зеленое, да, а Марс там фиолетовый, там и так далее. Хорошо, не надо, вот когда говорят, вы плохо учили историю, вот это, знаете, очень часто в альтернативных роликах, Такие бывают комментарии. Или там «учите отчасти или «учите это», или «учите это». Вот. А, ну, я могу только сказать, что ну, в 14 лет у меня была единственная за всю жизнь, наверное, кличка, которую в свою мою сторону я слышала, это в школе у меня была кличка «Ходячая библиотека». Потому что к 16 годам мной была прочитана полностью. За исключением очень серьезных трудов, вот каких-то по, поскольку я росла в военном городке, библиотека у нас была большая и хорошая. Вот, и в 14 лет меня библиотекари пускали в запасник, это закрытая территория, куда пускали только офицеров, то есть нужно было предъявить офицерскую книжку, и тогда человека пускали вот в этот вот отсек. Меня с 14 лет туда пускали, как я, единственный, вот, я так понимаю, из неофицеров, просто с горя, потому что я перечитала всю библиотеку, которая была в открытом доступе. Вот, продолжаю этим заниматься всю жизнь, поэтому, ну... Ни в коем случае не претендую, что я кого-то там умнее или больше знаю. Вот это вот, боже, упаси. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Вот, именно поэтому очень интересно, когда есть, конечно, какая-то конструкция внутренняя, да, как что, на что мы опираемся, на что я опираюсь. Вот, но тем не менее есть допущение, да, хорошо, окей, давайте посмотрим. Если не баранжирова, что нам это дает? Как это устроено? Откуда бы оно могло взяться? Что это там, да? Как бы, а, какие вообще принципы? Причем а, не забывайте, что мир многогранен и многомерен, и то, что мы видим нашим зрением, даже с точки зрения природы, да, взять тех же кошек, собак, они видят в гораздо большем диапазоне, чем мы. И думать, что вот этот узкий, ограниченный диапазон, в котором мы видим, есть доказательство реальности, ну, мне кажется, это тоже признак какого-то очень сильного ограничения. Вот, поэтому, а, что, что мы а, поняли, наработали, вообще там осознали, сделали такого, на что можно вас позвать, ну, сейчас я об этом расскажу.